вечер, день и ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего а, расклада это что что человека восхищает вас. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в, коммен... в описании под видео. А я поговорю с теми, кому это интересно. Ну, дорогие мои, ну, захотели тему. Ну, вот вот ретроградит все на свете. Хочется позитива. Поэтому вот такая немножечко, я думаю, слащавая все-таки неделя. Потому что всем хочется вот, чтобы их вот как-то облизали. Что вот что-то напомни каких-то их что они такие умнички молодцы иногда вот как вот как детей подбадривают поэтому вот этот расклад больше для того чтобы не знаю подбодрить себя как-то вот приголубить себя вот он меня да вот заит вот я его нравлюсь да, и тому подобное поэтому дорогие мои ну вот в таком контексте, это не я, не думаю, что будет какой-то разбор полетов, что какие-то будут проблемы. Скорее всего, какой-то слащавый расклад. Прям слащавый, облизываемый всех с вас с ног до головы. Поэтому, да. Поэтому вот так. Вот. Ладно, давайте, да, все, вижу, все, читаю, чат у нас присутствует, поэтому, ладненько, все прочла, давайте, погнали. Так, что человек восхищает вас? Четыре варианта. Так, и вот так. Так, здравствуйте. Пажик, Пажик Мечей, раз. Пажик Мечей, я же достала на желтом. А что человек восхищает вас, давайте, желто-зеленый, как хотите. Он на самом деле зеленый, подсвечивается, он желтым цветом здесь, и, соответственно, тепловатым светом именно лампа, поэтому он выглядит желтый, потому что публики влияют на цвет его самого, поэтому, а он еще такой, как светло-светло-зеленый, поэтому лишь кажется, желтым по цветовой гамме я еще добавляю насыщенности к видео, поэтому вот, да, давайте дальше, здравствуйте еще раз, кто загадал желтый вариант, желто-зеленый, окей, что человека восхищает вас, что человека восхищает вас, Mm -hmm. Десятка жезлов, звезда и сила. Тоже -то я так чувствую, в принципе, пока что, уже, в принципе, все, все, все, все понятно. Что вы головой вовремя думаете? Я бы сказала даже в таком контексте четверкой под королем мечей, Justice, Правосудие, Irfund. Несмотря на какие-то вещи, которые происходят у вас в жизни, вы акцентируетесь и вы делаете акцент именно. И решаете эту проблему головой. У вас хватает смелости, у вас хватает сил решать проблему, у вас хватает сил на все. Даже если не хватает сил, хватает тут сил людям, чтобы решать проблемы. Вот почему не хватает и хватает. Здесь у нас десяточка жезлов, такая апатия, четверочка мечей, звезда и сила. Вот все равно решу, все равно приму, все равно вот будет так, как надо быть. Здесь не как я хочу, а как надо быть, потому что здесь все-таки у нас правосудие с королем мечей и Иерофантом. Здесь, возможно, люди как-то также. же... Реагирует ситуа на ситуации большинство, конечно, с логической точки зрения. То есть здесь вот именно восхищает некая логика в действиях, логика в решениях, возможно, ваша некая твердость, уверенность в себе. Ну, уверенность в себе не особо такое здесь качество, как бы имеется в виду, Здесь немножко еще другая должна быть карта, чтобы мы говорили о, об уверенности, но здесь четкие действия. Поэтому четкие действия, обычно уверенные все-таки в себе люди, либо уверенные в самой какой-то ситуации, люди делают. Поэтому я немножко и сказала какой-то такой контекст, но он не особо главенствующий. Поэтому, знаете, просто вот это как некая такая подоплека подсластить вас, вам, вам белье. Поэтому здесь э, у вас хватает сил, смелости идти, э, невзирая на какие-то вещи. Да, вам, вам, не, вам не сладко в каких-то моментах, и это, видать, возможно, даже видно очень сильно, почти по десятке жилов, четверки мечей, но все таки вы собираетесь силами, вы знаете, что для вас очень сильно важно, вы знаете, как нужно поступить в данный момент ситуации, возможно, хорошая реакция на стрессовые ситуации либо какие-то такие форс-мажоры. Это, возможно, какой-то такой момент присутствует у людей, но с таким моментом это должно, обычно, по сути. Поэтому вот... То Здесь логичные а, люди, а, принимающие а, с, с разумом дружат. А, при этом я не знаю, сладко-несладко сладко у вас жизнь, но здесь по четверке и по десятке, а, вы знаете, куда предоставлять и в какие возможности. Вы, возможно, для вас многие мечты для вас являются маяком для того, чтобы делать какие-то дела. У нас первая звезда, поэтому и вторая сила. Поэтому я и сказала, что. За за мечты, за цели а, и за это вы хватаетесь, и за это, возможно, у вас и появляется сила. То есть вы находите себе силы для преодоления, возможно, даже десятки жезлов какого-то сложного, тяжелого равновесия в жизни. Тяжелого равновесия жизни. Я бы сказала так. Ну, здесь у нас платят, прямо так дико сгорает. Чуть десятка жезлов отыгрывается, как обычная десятка жезлов по классике, если что. Да, четверка мечей больше с апатии, не как отдых отыгрывается, если что. Вот. То есть вот здесь, короче, как-то так. Если что, буду иногда говорить по этой колоде, потому что некоторым вроде как интересно эта колода, но не знают, как особо ее читать. Вот. И поэтому четверка здесь, здесь как больше как апатия. Жду апатия. Десятка жезлов обычно, десятка жезлов, ничего такого край, крайне к это. Но здесь десятка жезлов именно эмоционально тяжелая. Здесь больше эмоционально тяжелая эмоциональный характер она носит, нежели какую-то вот тяжесть от того, что я нагрузила себя. Нет, как десятка, это как десятка чаш в негативе и в одиночку для человека. Вот здесь то же самое, прям десятка жезлов именно отыгрывается, как десяточка пента, а десяточка чаш, но если она очень негативная и там вот так. Поэтому, дорогие мои, ладненько, в принципе, я сказала, вы логичный, вы понимающие, вы, возможно, какая-то тоже вера здесь присутствует, вера в справедливость и тому подобное, не исключая, либо вера в какие-то законы, в, в, в, в, в разум, в логику, это отлично. То есть здесь сильные личности, которые башкой руководят, за, за, за мечтами стремятся, мечты придают силы. Силы есть, возможно, возможно, просто тяжко в жизни, либо вот как-то апатично. Возможно, вы впервые всех все узнаете. Ну, давайте еще что-то выполним. Король кубков также принимающие, и понимающий. Люди, соответственно, чувствующие очень сильно многие, многие вещи на этой земле, на этой вселенной. То есть здесь это король кубков такой интересный, сексуапильный -сексу мужчина. Что самое интересное, у многих мужчин, которые подчеркивают, по картам, не знаю, хочу по картам пройтись, которые подчеркивают некую э, чувственность. Они открывают многие авторы с левой стороны открытую грудь, символизирующую того, что они чувствуют больше сердцем. И вот здесь также, здесь, как король Пентакли, король Пентакли у нас э, высшая масть в, в, в дворе, в, в чашах. Соответственно, здесь вы понимающий как человек, принимающий, понимающий. И здесь у нас так красиво прям сися-голена. И, соответственно, возможно, очень сильно чувству... чувствующий какие-то вибрации, чувствующий, возможно, какие-то свои, что надо предпринять в каких-то, и как надо решить в каких-то ситуациях. Поэтому здесь, в принципе, с головой дружище. Вот. Поэтому вот, короче, как-то так. М -м да. А, что-то прошлась по картам, что-то захотелось. Что-то захотелось по картам пройти. Да, правда, некоторые многие авторы, некоторых персонажей, которые хотят подчеркнуть чувственность, они оголяют левую-левую сторону груди. Мужскую. Я доказываю, что, что они чувствительны. Что они не просто так. Вот. Короче, как-то да. Давайте дальше, я думаю... Интересно. Интересно. Восхищает. Восхищает. Кого там восхищает? Это тоже интерес. Здесь общая информация. Соответствие. Но. Поэтому давайте далее. Здравствуйте. Кто у нас загадал на красу? Красу. Что у человека восхищает вас? Полочки. Похоже на одну блогершу, которая про полки делает. Ладно, двой, двойка пентакли, умеренность. Э, э, у нас темный ангел и пятерка мечей. Что восхищает человека? Стать знать манеры. Чувственность. Я бы сказала, не чувствительность, чувственность. Ух, император, и здесь и императрица. Агас. Агас. Ну, похоже обычно на тех людей, которые знают чувство стиля, знают какой-то вкус к жизни. Как красиво отдыхать, как что-то делать. М -м -м. Возможно, профи также в своем деле. Люди, не... кстати, ваша не какая-то... Давай, давайте уже ближе к раскладу. Я бы сказала, некая ваша независимость. Возможно, также а, выражена независимость в том, что вы можете жонглировать обстоятельствами по двойке пентаклей умеренности. Обычно вот это а, темные ангелы мне проигрываются как пустая карта. Но я ее не захотела сделать здесь пустой. Чувство собственного достоинства, статный, возможно, какое-то ваше внешнее также атрибутиком. Могла бы сказать, внешняя атрибутика здесь очень сильно таки, немножко морозцем попахивает, а каким-то немножечко прохладой-холодом. Но здесь не холод разума, а больше как холод поведения. Возможно, также здесь люди умеют себя вести в обществе, как-то показывать себя. Здесь именно какой-то статус от вас пахнет какой-то породой. То есть я не говорю породы собак. Здесь я больше бы сказала, как воспитанность, чувство вкус стиля, что-то эдакое для общества привитое. Здесь вот именно вот какой-то такой момент позыв больше. В таком сочетании умеренности рыцарь мечей. Здесь больше рыцарь мечей с императором и с императрицей. Здесь больше знают, как что-то выразить, как какие-то слова сказать. То есть, возможно, также здесь и какое-то ораторство. Здесь тоже присутствует. Но здесь и умение вести диалоги, умение вести, как-то жонглировать обстоятельствами, умение вести себя в обществе, либо при определенных каких-то это людях. Знать, что надо от жизни, это то, то или иное вот здесь вот здесь я бы сказала немножко такие люди хватит а, которые знают что для меня. я знаю что для меня лучше Я занимаюсь вот этом этим этим то есть здесь больше люди основываются на то что хотят продвигают себя возможно какие-то личности которые достигли успеха здесь обычно но ну, в таком контексте проигрываются успешные люди все равно здесь пятерка мечей я бы немножко ее а, отрегулировала в том значит что хватит только для себя. Ну, как бы она такая мнимая победа, но так как это восхищает вас, то вы от жизни берете все, вы знаете, что вы берете, вы э, в определенном каком-то контексте можете поступать с людьми, либо как-то говорить. Возможно, человек нравится, когда вы обращаетесь, да, там, работник, по, по каким-то вопросам, то есть он видит, что вот некоторые люди, допустим, не хотят вот общаться, да, там, привет, там, раскрыл какие-то дела, какие-то у вас там семья, у него, вот не хочет он любит, когда к нему обращаются по делу. А вы вот обращаетесь по делу, вот, вот такой-то там, не знаю, Алексей такой-то. Мы вот, вот давайте вот, мы вот так, вот так, да вот ему подобное. То есть вы обращаетесь, возможно, очень сильно хорошо с этим человеком, и мы не мерите какую-то воду, а его это бесит, допустим. Вот здесь может какой-то проигрывается именно когда какие-то межличностные отношения. Когда, соответственно, некоторые вещи, когда вы с этим человеком рядом, то, соответственно, в какое-то время либо встречаетесь, я бы сказала, здесь как умение себя подавать, умение себя там одевать, либо за собой тоже ухаживать. Все-таки у нас тут императрица, двойка, метакли, умеренность. Вот. Возможно, также вкус стиля очень здесь хороший. Здесь могут проигрываться, кстати, стилисты, декораторы и тому подобное. Потому что они знают, в принципе, что они хотят, они не стандартно мысли, это здесь не особо стандартно мыслить Здесь может мыслить как все, но с какой-то примесью своей индивидуальности И именно индивидуальностью вы э, подчеркиваете И как-то человек восхищается вашей индивидуальностью Что вы вот такой человек на свете есть вот здесь вот в каком-то таком, в, в обширном, но я немножечко здесь вот подчеркнула в каких-то э, моментах, вот именно в этом э, раскладе, то есть здесь как-то определенное я бы не, немножко сказала, в определенном каком-то неком контексте. Не, нету времени расстраиваться, есть время дела делать. И здесь люди, хват, лю, лю, люди знают, что им нужно. Я бы сказала, немножечко даже больше. Да, люди при этом чувствуют, они идут, куда им надо. Ведьмы, ведьмаки, здравствуйте. Поэтому здесь вот я бы сказала, больше какой-то такой. Дьявол носит прадом. Мэрил Стрип, если я там, если я, я, я правильно называю, вроде там главная актриса, главная героиня, она была независима, она была целеустремленна, ну там с главной героиней другой она там подружилась и дела, но это не важно, а вот некая такая статусность, независимость, вот здесь очень сильно она прослеживается по императору, по императрице, по пятерочке мечей, это прям вот чувствуется, такой момент, поэтому вот, эм, здесь больше я бы сказала так. То есть, возможно, также здесь какие-то прям артистичные личности здесь тоже могут очень сильно присутствовать, поэтому здесь какая-то любая такая личность, но вот с определенными какими-то чертами характера все-таки свойственна. То есть люди, умеющие себя показать, умеющие себя вести, возможно, жонглирующими обстоятельствами, возможно, также вы что-то для себя очень сильно вы не занимаетесь тем, чем вам нравится, вы занимаетесь тем, что вы хотите вы считаете нужным. То есть вы не отходите от цели, а идете прям по своим, по, по своим каким-то нуждам, по своим значениям в этой жизни, а не по чьим-то другим. То есть здесь вот ваша индивидуальность здесь больше всех я думаю восхищает туда давайте дальше здравствуйте кто у нас загадал фиолетовые варианты варианты нормально сказала что человека восхищает вас? Что светитесь такой поясок интересный ладненько давайте да здравствуйте маги которые присутствуют в этой жизни ваша такая детская непосредственность но при этом знание что куда нужно некий расчет я так думаю что вы вот здесь не особо транжира есть момент транжирства, да, присутствует шестерка пентаклей, пашкубку в дурак, да, это присутствует, но здесь у нас в начале шестерки есть маг, поэтому я бы сказала, здесь некая расчетливость, практичность, здесь также здесь могут и проигрываться некая целеустремленность, не такие как все, то есть э, не э, далеко отходящие от стандартов люди. То есть непростые, необычные, чувственные, чувствительные, э, давящие, возможно, неким оптимизмом, знающие что-либо сверх того, что надо и положено. То есть у нас э, дурак, именно Паш, дурак, рыцарь мечей, Паш мечей. Возможно, выискиватели очень хорошей информации. То есть здесь именно вот какие-то такие интересные расчетливые маги, которые знают, что надо дать. Возможно, какие-то также духовные наставники здесь могут проигрываться. Вот, вот здесь вот знающие, как, что во Вселенной все творится. Я бы сказала, возможно, даже в таком контексте у нас мага, рыцаря, импажа, то, возможно, некоторая с вас информация. Ну, ну по-моему, серьезе вы, вы кида, вы, вы именно там восхищает вас то, что вы начитаны, то, что вы знаете, то, что вы понимаете, возможно, даже практикуете что-либо в своей жизни, то есть здесь тоже может такое. Здесь могут хорошие быть практики, какие-то даже в своем деле, диетологи, косметологи, здесь тоже могут как-то именно проигрываться в контексте, они же знают, как надо, и они это делают, то есть это видно на лицо, они даже и с собой это делают вот здесь те люди, которые в принципе и ну, какие-то вещи такие в жизни практикуют. Знающие и понимающие, тоже ваш профессионализм. Здесь может кидаться человеку прям в лицо. На. Мне нравится, как ты относишься к предмету. Мне нравится, как ты относишься к каким-то вещам. Это классно, это здорово. Вот здесь вот тоже может восхищать человека, что у вас какое-то некое отношение к чему-либо. Не совсем стандартное, не совсем такое обычное, новое, потому что здесь Паш, дурак, рыцарь, мечи. Возможно, даже э, нюхачи, докапыватели до сути. То есть здесь вот какие-то такие нестандартные, особенные, э, не не по пути натоптанным уходящие. То есть вот здесь какие-то такие больше люди, которые выбирают... Вот я, я пойду вот так, я пойду по-своему. Больше там во втором индивидуальности, а вот здесь больше, как будто человек выбирает свою дорогу по жизни и, в принципе, знает, что вот туда на надо-то идти. Не надо мне вот, вот этого, я, я чувствую мне вот, я, я думаю, что мне надо вот это. Потому что здесь все-таки у нас Паш, подкрепленный шестерка пентаклей и Мага. Тут они не, необычные, -то, я бы сказала, больше люди. Я не говорю с чуйкой, без чуйки. Нет, не, не в этом дело. Здесь больше как отношение ваши к каким-то вещам нравится очень сильно восхищает да. Ну, здесь вот, я бы сказала, больше какой-то такой момент. Знаете, что, как делается, и при этом практикуйте, возможно. Я и говорю, диетолог, допустим, он же это и практикует, в принципе, некоторые аспекты, возможно, даже его у себя. То есть здесь как теоретики и одновременно практики. Вот здесь в каком-то таком контексте. Ну, приятно прям позиция, прям классненько. Поэтому вот. Короче, как-то... Ну, здесь тоже еще и, кстати, творчество. Здесь тоже очень может проигрываться некая творческая жилка и нестандартный подход к каким-то делам. Не особо стандартный. Ну, то есть, а обычно стандартный подход, это когда у нас понакатаны пажи, рыцари, мечи и тому подобное, а здесь прям дурачок, прям перед ним. Необычно, нестандартно. Подход к делу, к информации, к разведке. Я говорю, не хочу, здесь тоже очень сильно могут проигрываться. То есть вот какой-то такой момент Контекста. Также, если рабочий, то о, вы знаете свои дела, вы при этом хороший специалист, вы знаете, от вас, от вас можно ожидать вот эту, вот эту, вот эту, вы ничего особо не вычудите. Ну, возможно, вычудите, но, возможно, что-то свое что-то прикольное. Но я бы сказала, прикольно. Почему? Потому что с пожом кубков и все-таки пажируется мечей. То есть, в, в, возможно, вы даже и в такой момент конфликтны, но при этом вы знаете. Как, куда, что делается в этой жизни? Либо куда что делается на вашей профессии, либо куда что надо именно какие-то силы куда-то положить на что-то, на кого-то и тому подобное. То есть вот нравится также здесь как индивидуальность, да, я бы сказала, конечно, обязательно, как и во всех, а, вот. Но здесь вот какой-то такой интересненький волкиан. Так, все видны сообщения. Угу. Стоите, видать, на своем у нас император прям в конце. В конце император, если что, стоите на своем, видать. А, либо, план хороший страдать. Ну, также, может, какие-то стратеги. Но стратег, ну, вот здесь может как и в минус играть, что здесь не особо стратег... Обычно, по дураку, это э -экс экспромт и как-то так, вот вроде, слово говорится. Ладно, тогда больше упертый, возможно, стоите на своем. Здесь тоже может это проигрываться, но это не самое основное, поэтому это под конец, и так, чуть-чуть, долечка, долечка. Это больше к первым вариантам подходит. А, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант, что человека восхищает вас. Ну что, мои редьки, давайте. Король кубков, семерка жезлов. Ух, божечки. Ух, божечки! А вы непростой человек просто. Ух, какой вы непростой человек! А вы просто непростой человек, да и все. У нас тут луна. Это как? Вот скажите мне, такое интересное читание. А это как читать? творю и вытворяю ну, здесь люди люди люди я бы сказала больше творцы вытворители какие-то модернизаторы но я бы сказала больше возможно некий мистицизм возможно вокруг вас либо то что вы какая-то тоже неординарная. я бы сказала в таком контексте особо может как и неординарность проигрывается. Все-таки в таком сочетании интересных карт, дьявол, пятерка жезлов, ну, цепляете просто людей. Вы цепляете, возможно, некой своей мощной энергетикой. Здесь мощные люди однозначно. По Луне я бы больше бы сказала независимости немножко. Все равно вот, -вот независимости. Вне зависимости от каких-то мнений, суждений. Я думаю, здесь многим по боку, кто о чем о них думает. Я бы Луну немножко в контексте, конечно, таком немножко грубоватом, я бы вот здесь его вот именно вот так бы прочла. По-другому, к семерке жезлов, к колеснице, к жезлов, ну нет. Я бы не сказала, что здесь какие-то умудренные Зажигалки, кстати, здесь могут проиграться, что вы умеете зажигать, задергивать. Вы не то, что правильные вещи говорите, вы по правильному идете, я бы сказала. Вот как чувствуете, так и идете, несмотря ни на, вс ни на что как певцы прям, которых э, не особо любит общество, но они делают то, что они умеют и то, что они хотят. Да, здесь по боку чужое мнение. Вот такие вот вот экстравагантные здесь очень сильные люди, независимые, экстравагантные, бросающие вызов всем, и вся не слушающие особо никого. Вот почуйки свои идут, почуйки, немножечко почуйки, это -да -да, да да короля чаш, я бы сказала, немножко в таком контексте семерка жезлов. Здесь сами, сами с усами, и больше, я бы сказала, идут не по системе так же, как и третий, но здесь, как и вторые, плюс третий, как больше независимости, больше самоотдачи. Может здесь проигрываться, кстати, имеется самоотдача, но если она целенаправленная. Ну, то есть ваша какая-то энергетика кому-то отдается да, предположим, да, вот эти певцы. Ну, просто предположить, я не знаю, кто вы, мне как бы, ну, не то, что без разницы, но давайте просто как некий, некую информацию как певцы отдают что-то, как они зажигают толпы, как они, не знаю, загораются звезды, как писатели, которые, в принципе, без разницы, но они творят, что они хотят, они делают что, как они это чувствуют и тому подобное, несмотря ни на что. Да, возможно, есть такой момент конфликтности, возможно, такой есть момент зажигалки. Вот немножко я бы сказала, здесь пятерка жезлов» Здесь больше подогревает пятерка жезлов некая конфликтность дьявола. То есть я и, я и сказала, здесь как зажигалки, заманители, хорошие продавцы, возможно, также ораторы, зазывалы при этом. Возможно, очень четко ясно какие-то слова свои доносят людям. То есть, возможно, докапываются даже до каких-то сердец. Хорошие психологи здесь очень тоже проигрываются. Вот здесь те, кто умеет отдавать, цеплять, э -э возможно, какой-то своей какой-то личностью также. То есть, вот здесь я бы сказала восхищает вас независимость, не самодача. И вот ваша какая-то вот цепкость энергетическая. То есть на вас хочется подсесть, на вас хочется смотреть. Вас хочется, возможно, как слушать. С вами хочется контактировать. Но я, я не скажу, что всем на, всю, на всей планете ни в коем разе. Но, всем мил не будешь. Но здесь вот какая-то вот цеплючая, я бы сказала, немножко энергия. Немножко цеплючая по дьяволу по пятерке жезлов. А пятерку жезлов я как подогревание немножечко именно дьявола бы сказала. То есть некая непохожесть, возможно, также как различные такие миры. Здесь просто пятерка жезлов, как интересно, построена. Здесь м -м, два мира мужской и женский, и оба как-то в растеребонькане. Вы схваха из вас вообще, наверное, выйдет идеально. Здесь у нас колесница, черные и белые эти шашки, и здесь разные эти, и здесь, возможно, вы умеете сочетать себе несочетаемое допустим, для человека. Здесь тоже может какой-то такой момент проигрываться. Возможно, какие-то у вас есть таланты и черты, которые, в принципе, вот вы умеете. Вот это и это. И это человека восхищает, то, что вы владеете вот этим, вот этим и вот этим. Языкастые, если в таком контексте, может проигрываться, в принципе, почему бы, собственно, нет. Здесь об этом не сказано. Но как совмещающие себя, допустим, два каких-то мерка, два таланта, две вещи, два образования, здесь тоже мож, может, в принципе, проигрываться. Возможно, две работы и тому подобное. То есть силы хватает, и пошла погнала, погнала я. То есть вот здесь вот какой-то такой момент совмещающий цепки. И при этом по-своему идут. Отдача хорошая, в принципе, здесь у людей, знают куда они отдавать. Возможно, немножко здесь блуждание, все равно блуждание. А возможно, здесь блуждание специальное, то есть заводящее в заблуждение специально, вот заинтриговывающее, я бы сказала, не заблуждение заводящее специально, а вы интригуете, возможно, людей, возможно, вы там, не знаю, красиво рассказываете там что-то, что-то. А я хочу, а что дальше? Дальше, дальше говори, вот, вот здесь тоже может такое, то есть, возможно, вы хорошее, там, какое-то стихотворение, там, что-нибудь расскажете, и у всех, а, я хочу тебя слушать, вот здесь вот какой-то такой тоже момент, то есть, вот именно такая цепкость взаимодействие, возможно, нескольких талантов и не похожесть на других людей, вот, также чувствительность, чувственность здесь тоже может очень сильно проигрываться но непохожесть именно все-таки семерка и луна. Ну, да. угу. Но здесь с Луной больше дружит, нежели в неведении живут. Здесь у нас красивая восьмерка кубков, я бы ее не отреяла, я бы ее не говорила, что она именно в классическом значении отыгрывается. А здесь вот такая некоторая рыжая, такая интригантка, которая вот вот, из вот так вот, -вот именно из-за плеча смотрит, и перед ней луна, и у нас, в принципе, сама луна вышла, и у нас красивая тут колесница, где на фоне луны, то есть женщина совмещает черное и белое, разглядывает двух коней. Вот, возможно, совмещает, говорю, что-то в себе, в себе, именно в себе, как таланты, я бы сказала, немножко таланты. Совмещает что-либо, это в другом варианте там, был. как две какие-то черты, две работы, все дела. Совмещая что-то именно внутри у человека. Вот, я бы сказала, немножко здесь интрига, не раскрытие, туманное заблуждение. Возможно, вы так специально делаете, дабы завлечь кого-то к себе. То есть, как, как маркетинговый ход тоже может здесь. Ладненько, все. Вот, короче, как-то вот такие вы дивалятые диеволицы у меня здесь затаскивайте в свои интересные, крутые сети. Поэтому соцсети мои, давайте, ладненько, на этом все. Давайте, дорогие мои, спасибо, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам самого наилучшего, приходите у нас в стрима, поэтому всего вам наилучшего, и пока-пока!